Свиные ребрышки в духовке, да так, чтобы косточка выпадала. Друзья, у меня часто спрашивают вкусный рецепт свиных ребрышек. Этот рецепт подойдет как и для свиных, так и для говяжих ребер. Хочу приготовить свиные ребрышки так, чтобы мясо из косточки легко доставалось, было вкусно, было красиво запечено и самое главное, просто в приготовлении. Давайте начнем. Хотя нет, стоп! Подождите, у кого есть какие идеи по развитию YouTube-канала? С тегами и описаниями я разобрался, тайм-коды я проставляю, сейчас я работаю над превью, а YouTube держит меня и никак не дает каналу выстрелить. Я сутками сижу в аналитике, постоянно читаю какие-то статьи на эту тему, постоянно учусь. Мне крайне важно удвоить аудиторию до нового года. И в конце концов я просто хочу развиваться и творить. Если вы знаете какие-то секреты, делитесь. Если у вас есть идеи, давайте их обсудим в комментариях под этим видео. А если вы не знаете, то просто делитесь моими видео в своих соцсетях. Ну а теперь свиные ребрышки. Постарайтесь для этого рецепта выбрать свиное ребро подлиннее. Зачастую его продают в два раза короче, в основном на супы и на борщи. У меня целый квест был, чтобы найти такое ребро. Пришлось воспользоваться служебным кулинарным положением. Приготовим панировку из специй и приправ. Паприка много, лук сушеный, чеснок, черный перец, соль. И перемешиваем в моем произвольном шейкере ребро нужно обвалить в панировку причем так хорошо хорошо со всех сторон чтобы нигде не было мясного просвета. Запекать я буду в глиняной посуде. Если у вас ее нет, я вам рекомендую ее купить. Можете это сделать у моих керамических друзей. И еще один важный момент. Пиво. Ваше любимое, хорошее пиво, наливаем, я думаю где-то пол бутылочки у меня уйдет, половину все-таки себе оставлю. класс теперь отправляем это все в духовку разгоняем ее градусов до 150 и на 2 часа я о ней забуду я даже заглядывать не буду будь что будет Готово. Два часа прошло. Хотите, верьте, хотите, нет. Но я туда не заглядывал. И мне самому интересно, как оно сейчас все будет. Ага. Что-то начинает вырисовываться. Итак, что мы имеем? Мясо, в принципе, косточки начали выглядывать. Я думаю, достаточно. Сейчас, знаете, что я сделаю? Сейчас я возьму ложку кисточку и попробую немного снять вот этот вот вот эту вот панировку она мне уже не нужна она уже отдала все мясу хватит я просто не хочу чтобы было сильно приторно от специй Ай, сочная проколол вилкой, аж слышно, так аж воздушная внутри. Все. Первое действие готово. Пиво со специями свою работу сделали, теперь оно мне не надо. Теперь... Делаем соус, которым я буду сейчас делать красивый цвет и красивую корочку. Соус мой любимый, тариячно малиново вареньевый Соус тарияки И малиновое варенье. Где-то ложечки 4 чайных. Отлично. Классное сочетание. Я уже готовил. М -м -м. Индюшку затыкал с яблоками. Смазываем мясо. Все. Духовку разгоняем до 200. До 200. И делаем корочку. При необходимости я еще буду ее смазывать, пока не получу тот эффект, который вижу пока здесь. Готово! Ух, класс! Я допустил самую главную ошибку при запекании свиных ребер. Я не снял пленку с внутренней стороны кости. Всегда это делайте. Потому что она не позволяет ребру ровно лежать на поверхности. Она его стягивает и форма у вас вот начинает стягиваться и получается некрасивой. Не делайте таких ошибок. И я постараюсь тоже больше так никогда не делать. Давайте проверим. Все-таки как кость вытягивается или не вытягивается. Подписывайтесь. Так вот, мажешь и так.